Ответь хоть взглядом всем нам на прощание, А мы поймем, чего хотел сказать. Апрель с дождем сегодня пребывание. Погоду можно только лишь понять. Была надежда выздоровишь и встанешь, как прежде что-то выскажешь свое свой молчаливый взгляд, Теперь роняешь. Сказать глазами нам пытаюсь еще. За много лет ВДПР с успехом правил. Создатель партии своей для всей страны Своим вниманием Россию не оставил. За твою жизнь боролись также и врачи. Но все случилось так. Врачи как не старались. Похоже, вирус оказался не слабей. Из того света вытащить тебя пытались, А смерть, как видно, подбиралась быстрее. И грусть весны сегодня от обиды, Как горечь всем легла на грудь. Кто-то справляет по тебе знать панихиду, Тебя отправили, видать, в последний путь. А мы с тобой, наш друг, простимся, честь по чести. Хороших слов, Владимир, скажу о тебе. Спасибо, что мы были всегда вместе. За честь России были всюду и везде. Надеемся на то, что с вирусом мы сладим. России дружно, от невзгод мы отстоим. Владимир Вольфович, всегда вас вспоминаем, был уважаемым народом и любим. Хоть обстоятельства сегодня веют пеплом, и времена нелегкие, Весь мир тут. Прощай, наш друг. Ты для России много сделал. Дай Бог твои дела и честь. Людей спасут. Спасибо, дорогой наш друг. За все мы тебя благодарим. Мы помним тебя, будем всегда помнить. Вечно и всегда. Светлое и вечная память.